приятного просмотра все запись идет здорово в общем здорово здесь записи не допитались давай чего там коронавирус еще никто не знает что у тебя коронавирус никому не говори а замок... угу. городжой а? я уехал за город с семьей угу. А ты март все подбил, все закончил? А? Март подбился, закончил. А, ну, то есть, там... а, Нет, мы всю неделю переезжали, там, вещи перевозили. Там, считай, квартиру мы освободили в городе. Все, сюда полностью переехали. Ну вот, смотри. А, у тебя тут кухня. У меня вот такая тут комната одна. Комната mm -hmm. другая, короче. Там вот. Лестница наверх, короче, видончик такой, прям с окна, сады какой, сейчас покажу. Ну а там за забором речка прям сразу, свой пляжка, Трехэтажный домик. А ты где вообще там? Это вообще, это 10 километров по лесу пилить надо. Короче, 10 километров от Мукада до леса и 10 километров по лесу. Тут меня коронавирус не достанет. А чё у тебя там дом свой или что ты где вообще, чё там Ну тут сняли, арендовали дом, короче, на лето. А, ну всё, лето ты там будешь. А с, этим, да, с, офис... с офисом что-нибудь договорился? То есть с этим, ну, с клиникой а, ну, нет, нет, они там, ну, короче, с владельцем непосредственно с ЛПР, как бы, пообщаться нет возможности. Ну, я mm -hmm. с ними никогда не общался, никогда не виделся. А с управляющей, она, короче, говорит, я жду от него разъяснений. Ну, типа, пока никаких не было разъяснений. Угу. Пока, типа, я все как... -то. Но сейчас же вышел закон 98-й, да, там, 19-я статья, которая обязывает арендатора давать э -э снижать аренду и давать отсрочку по оплате. Но пока практики по нему нету, непонятно, как им пользоваться. Короче, а пока так. Пока так. Вот, поэтому смотри, в общем, мы а, март месяц, я не подбил его еще по расходам, ну, то есть там нужно зарплату добить, налоги добить, но пока есть только выручка окончательная, mm -hmm. ну, то есть мы вышли на 71% плана, вот, два с половиной сделали. Два с половиной сделали все-таки, ну, и все, на апрель закрылись, получается. Короче, миллион не добили, так бы добили миллион. Ну, ну, еще три миллиона было. Ну, да, да, да. Давили бы легко, если бы да. все было в порядке. Вышли да. бы. Все шло, все шло хорошо. Все шло хорошо, да. Вот. Ну, собственно говоря, сделали за счет врачей в основном. Uh -huh. Да. Да, эстетист. а эстетисты. Колбасили эстетистов, да. То есть там вверх-вниз. И вот розница 150 всего. Всего 150 чего такие вот дела. Ну, в общем за эту неделю я сейчас добью, mm -hmm. а, поставлю заработную плату, поставлю все вот эти вот расходы, то есть появится некий факт. No, no, no. А, а, это первое. И запланирую май, потому что ну, апрель апреле он как бы по нулям. No, да. Май месяц уже буду планировать там исходя из того, что там у нас с арендой как бы, Подожди, там, апрель тоже, все равно какие-то расходы будешь нести. В апреле расходы, только аренды. Ну-ка, полистай расходы, ну, как бы ты так уверенно говоришь. Ну, смотри, аренда, электроэнергия, парковка, содержание, вот это, вот это. А, ну вот расходы на трафик я буду нести сейчас, но, как это сказать, на другом проекте. Мы сейчас апрель месяц, будем активно двигать онлайн-курс. Ну, давай онлайн-курс, ну, короче, в другую штуку вяжем, ну, чтобы он здесь не фигурировал лучше. Ну, вот мы сейчас его будем активно двигать, так скажем, для, для физиков, так называемых, да, то есть для конечного потребителя и для профессионалов рынка. Вот. Весь апрель, как бы, посвящаем только этому, поэтому получается, расходы на рекламу они как бы будут там идти, но будут примешиваться еще и сюда, потому что все-таки это с Инстаграма, да, там и Инстаграм вот потом будем использовать. Так, так, телефония, интернет тоже будет расходы. Расходы небольшие, с этим же и связаны на IT-сервисы. Ну, вот здесь, да, у меня будет расход, потому что Амы Си будет идти месяц. Потому что э -э, iClients да, будет идти месяц. Ну, вот здесь, да. Вот это а, все. А это ноль. А? Ну, во все сервисы написать. Просьба, ну, как бы сделать каникулы на апрель, потому что мы не работаем. Ну, само можно, да, наверное. Само можно есть сделать. Здесь с -то... тоже можно. Угу. Я просто думаю, они мне нужны или нет сейчас. Но своя i мне, по идее, так-то нужен. Потому что там же нужно будет готовиться, смотреть там по клиентам и так далее. Там на май месяц, да, выписывать данные. Ну, то есть, i-clients мне нужен, ама можно притормозить, потому что сам пока не будем работать. Ну, тут я подумаю, в общем. Ну, да. Так, здесь э, ноль, здесь э, ноль, здесь, соответственно, что получится по марту, и вот эта сумма, которая у нас осталась, если, если там онлайн позволит, да, там где-то выплачивать. Хорошо, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль. Вот здесь а -а -а. вот налоги появятся, и вот здесь налоги на фото остаются. Ну, короче, какие-то, да, какие-то расходы будут, их нужно сюда будет вписать. Ну, аренда, вот я так сказал, ноль, но она не ноль по факту, потому что мы не договорились ни о чем еще. То есть она за апрель-то как бы будет, то есть она будет либо в полном размере, либо она будет там в какой-то части, то есть даже если отсрочка будет, там платежа, она все равно будет как бы по факту здесь сформирована. Поэтому это будет здесь. Ну вот. Такие его дела. Да да, уж, да да самая аренда, говорится, дорогая. Что говоришь? Ну, аренда самая дорогая, непонятный расход. Наверное. Да, да. Запланируешь свои расходы вот эти, чтобы ты, допустим, понимал, что у тебя за апрель надо будет заплатить есть, ли у тебя капуста сейчас там, чтобы ее заплатить? Вот еще можно перенести mm -hmm. кажется, ну как бы, не факт, что, допустим, скажут, а, я тоже на карантине, и как бы еще надо будет, получать. их максимально надо как бы снизить. А с сотрудниками ты что сделал? Пока ничего, пока они находятся на этом. Но, смотри, у меня есть там сотрудники, которые официально оформлены, вот с ними сейчас в понедельник сделаем там заявление, что как, да, то есть потому что, ну, возможно, переведем их там на полставки. Mm -hmm. Да, потому что там кому-то же тоже нужно ипотеки платить, и так далее, какие-то там подтверждать снижение расходов. Вот, ну, а, да. Чтобы получать конечно. Ну, да, вот. А те, которые не оформлены официально, ну, то есть они все просто сидят, то есть безо всяких. Неоплачиваемый отпуск месте. Неоплачиваемый отпуск, да. Но это в основном администраторы, ну а как бы а я им даю возможность сейчас заработать на онлайн-курсе, то есть по прозванивать заявки, да, то есть и с этого зарабатывать. Ну то есть а они как бы заработают сделку, они заработают сделку, вот если она пойдет. Чтобы типа, ну, сам может с уход за собой, да, как то сделать? Что сделать? Ну сам за собой уход сделать, получается. Ты имеешь в виду это про что? Ну, про онлайн-курс, что это за онлайн-курс? Ну, вот вот он, онлайн-курс, вот, видишь, да-да-да, сам себе косметолог, совершенно верно, mm -hmm. Сейчас ночь четвертая, час-ночь. А? Есть продажи у тебя по нему? А? Есть, да, ну, то есть, такие, как бы, мы сейчас вот заходим, видишь, как бы в тест такой. Что Сначала собираем контакты, то есть первый модуль 10 рублей, а потом продавать основной курс. Но вот До этого мы его в основной продавали именно сразу же. Да? То есть вот они продажи идут, вот они, да, здесь. И ну, пока вот. Надо будет смотреть. То есть сейчас гипотеза такая, чтобы, ну вот сейчас, я думаю, затестим сегодня, потому что здесь особо не зашло. А, я думаю сделать по-другому, записать, э -э -э записать, знаешь как не не первый урок, а записать вебинар, да, то есть по продаже именно по продаже самого курса, то есть про домашний уход, что это важно, что это нужно, что это вот там ла-ла-ла, и короче вот это все в курсе, пожалуйста покупайте, да, то есть вот этот вот сам вебинар, да, там его продавать, ну там условно говоря, там, за те же самые 10 рублей или за 100 рублей. Да, то есть, э, ну, то есть за что такое такое небольшое и дальше уже продавать отделом продаж там, да, то есть основной основной урок это я думаю сейчас настрою я вот за ну, прям за ближайшие дни прям за самые вот ближайшие это первое, да, то есть потому что собирать сейчас как бы историю с вебинарами вебинарную комнату что туда нагонять людей ну и так далее как бы это ну классика да так скажем жанра но она мне кажется какой-то замороченный плюс ко всему у меня здесь интернет не очень хороший да то есть и а сейчас... а, вот я сейчас тоже конца... дел... я же тоже сейчас делаем да? пятидневный онлайн пять дней подряд ну вот ну, я что и я считаю что интернет слабый у тебя тоже да слабый но он как бы местами у меня дома вообще хороший интернет, но вот как бы видимо все дома сидят, и он в какой-то момент и раз и начинает тупить, короче. Вот и мне mm -hmm. вот это начинает тупить. Желательно, чтобы было, ну как бы не во время. Ну, <свес>, а <да. No, свес> мы тут на мобильном интернете, да? То есть я он йоту взял потестить, но она что-то не оправдала ожиданий. И скорее всего, ну, мобильный, по повеселее, тянет чем йота. Вот, и он местами тоже. Он иногда нормально работает, иногда нет. И поэтому я думаю, что вот заходить сейчас э, именно в такую историю с э, э, какими-то вебинарами, да, там плюс это еще непонятно мне. Вебинары это надо тестировать. Да, а да. мы там, тестировали несколько раз на бизоне, но была прям шляпа на нормальном интернете, да, там в клинике. Было бы вообще все висло. Поэтому я думаю, сейчас сделаю по-другому. То есть именно делать как продажный курс, ну, не курс, а в смысле продаю ну вот эфир, да, про продающий эфир делать, да, в Инстаграме, на котором продавать сам курс. Его записывать в видео, запиливать его на Инстаграм ТВ, ставить на него цену, ну даже нет, не на Инстаграм Тв. Хотя почему не отставить его в Инстаграм ТВ? На плюс закидывать его на платформу да там ставить на него цену там в 10 рублей там в 15 ну там в 100 может быть да то есть 10 что-то прям совсем ну, может 100 рублей ставить там, цену на него и все и активно пускать рекламу коллаборации там еще там что-то ну вот да то есть чтобы трафик шел соответственно трафик заходит заходит на сам ну то есть сам дескриптор уже на аккаунте поменяли да то есть уже там не не врач косметолог кандидат медицинских наук там и метод минус 10 лет а уже это Домашняя косметология во время карантина, да, то есть курс здесь смотреть. Вот. Чтобы, да, чтобы они заходили туда, смотрели, то есть либо сразу покупали основной урок, либо, либо покупали доступ к продающему эфиру, да, и с него уже как бы мотивировались и покупали основной урок. И плюс ко всему, отдел продаж, да, то есть. Ну, ну, то есть, эти два администратора, которые у меня находятся, надо с ними просто им сделать им скрипт, да, то есть, сейчас мы пока потестили, но особо результата не было, они вчера прозвонили, там, 10 человек, результата не было в продаже, вот, собственно, да, то, что я вижу, и это может быть связано с тем, то, что у персонала нету, ну, то есть, это может быть связано с тем, то, что люди смотрят сначала первый урок, да, то есть, не продающий вебинар, а просто первый урок, и у них, как бы, не возникает такого осозн... осознанного желания это купить. А, плюс ко всему они может, могут купить этот доступ да, там, в первом уроку но не посмотреть его. Вот. И, и, и третья часть, что возможно у них нет скриптов у менеджеров, да, у администраторов, по которым нужно да. работать. Низ, низкая будет у тебя. То есть, кто за 10 купил, они же не все у тебя купят. То есть, там конверсия ниже будет. Кто за 10 купил, что? Ну, конверсия низкая будет в оплату основного продукта. — Почему? — А у тебя сколько основного продукта стоит? 3 500. — А, ну, блин, у тебя чек так там маленький. А есть промежуточные еще? Вот они за 10 взяли, и потом, допустим, что-нибудь за 300 взяли. — Ну, не знаю, нет. Ну, типа, второй рог за 300, <с> третий за 500, <с> чет <с> четвертый за 700, так что нет, второй за, там 300, а все остальные там за, 3, ну, за 3500, там, например. Ну, потому что сначала же этот, как его, ну, короче, что он у тебя сначала что-то дешевое покупает, потом такой, он за 10 рублей не хотел покупать, потом говорит, типа, ну ладно, хрен с тобой за 300 возьму, потом такой, ну, ну, ну уже два раза взял, тут один раз осталось взять. у него такая математика, ну, психология. Ну, я тебя понял, но мне кажется сложно тема Мне кажется, попроще надо ну как, как идея хорошо спасибо я понял подумаю ну это короче вот как 2 вторая продажа то есть он начинает у тебя уже покупать ну, сейчас гипотеза, да то есть сейчас гипотеза у меня вот именно в том чтобы а, сделать эфир продающий курс да, а, его закинуть на платформу вместо первого урока за 10 рублей который я сейчас продают да то есть его продавать допустим эфир за сотку пусть он там будет да как говорится а, и когда человек покупает эфир за сотку он контакты свои оставляет ну, в 99 процентов случаев там есть продуманы которые там пишут там 8 единичек допустим да там и все ну как бы они бы и не купили никогда вот. а, то есть они оставляют контакты и по этим кон контактам администраторы уже да там отдел продаж прозванивать по скрипту то есть ему еще скрипт нужен да, то есть я прям делаю скрипт сам слушаю звонки сижу как они это делают да ты даю обратную связь ну то есть вот такая работа и гнать трафик и тут как бы я посчитал мне для того чтобы там миллион сделать мне там по сути надо делать порядка 10 продаж в день этого курса ну то есть это немного ну да, ну ты на первых порах-то будешь делать, а потом как бы это укрепление базы, там, вот этой все штуки. Это, ну, сейчас у тебя как бы ну сутки снимешь, например, а потом все равно этим нормально надо будет заниматься. Ну, чтобы... нет, ну дай бог, да, бог, да, бог, да, бог, да, бог да. конечно. Дай бог. Есть, сейчас задача вот прямо здесь, как бы бабло сделать, прямо сейчас. Да. Потому что ну, оно нужно. Оно нужно. В апрель месяц, мы сидим, как говорится, пухуем. Да. Такая же штука с этих финансистов, ну, как бы финансовый учет хочу прокачать у людей и вот, чтобы они тоже покупали. Ну, короче, когда финансовый если ты не занимался финансами? Ну, во время карантина давай займемся, поучимся. Ну, карантина, будешь хотя бы в финансах разбираться, как что-то... Ты как хочешь его делать? Вебинар вести, а потом делать продажу курса, да? Ну, короче, у нас 5 дней подряд будет. Ну, у нас сложный же продукт, тяжело его объяснить. Вот, мы такое уже делали. Ага. Да, да, марафон. Все, первым я там про финмодель рассказывал, что-то такое. Второе про мероприятие, а как -то... А что ты продаешь? У тебя записанный курс есть, или ты продаешь свое ну, как бы видение? Нет, первое. Вот. Ну, вообще, как бы, нацелено все на финдиректорного сорсу. Вот. Ну, смотри, я прошу марафон. Марафон он платный у тебя? Нет, бесплатный. Пять дней бесплатно. Вот Марафон 5 дней, да, то есть что я на выходе покупаю потом? Какой у меня офис? Финансовый директор на аутсорсе. За полтинник в месяц, а? За 60. Ну, ну ладно. Ну, понятно. понятно. Вот. Ну и сейчас думаем, чтобы каждый день продавать антикризисный пакет какой-нибудь. И всех там. Курсов, таблиц там, ну короче, инструкций, ну короче такой, не знаю, цены еще не придумали, ну короче говорим, вот антикризисный пакет, короче у нас будет основной продукт, если что покупайте, если что он будет входить в финдиректора, например. Ну короче, вот, эту доступ, этот, доступ Small ERP, допустим, там не будешь продавать, ну, это, попроще вход. Ну можно так, да. Этот... Продумывать будем вот эту штуку. Ну, короче, вот такие вот мысли сейчас. В общем, я к следующему созвону добью вот здесь вот эти данные. Вот эти данные добью к следующему да, созвону. апрель, ну, что, апрель май. Внимание, а 15, 15 марта. Появится цифра здесь. Вот. Ну и апрель, май тоже. Ну и расходы. Там, пропишу май. расходы. Возник. Да. И как-то и буду заходить в планирование мая. Вы заходить в планирование мая. Ну, вот таким образом. Ну, хотя бы точку без Ну, там же еще праздники получаются, 9 мая, да что там. Вот. И ну май планирует ну, так, чтобы будет... хотя бы без была, например. Ну, чуть-чуть маленький. Думаю, что выйдет из карантина, будет еще на праздниках сидеть потом? Ну да, да, вряд ли, да. Что дай сделать. бог, ну, чтобы все. Дай бог, чтобы все прошло нормально, ну, да. чтобы пик спал, чтобы можно было с 1 мая начать работать реально, да. Понятно, что кто-то будет в отъезде, там кто-то ну, сдач не вернется еще. Понятно, что, может быть, там какие-то там кто-то будет еще опасаться, что я там по времени, там еще что-то, это понятно. Но да. будут и те, которые как бы сголодались, уже им пора. Ну, да, да. Да, и, собственно говоря, на последней неделе апреля нужно будет уже организовывать прозвон уже людей, уже записывать их на неделю, ну, на майскую. Потому что если вдруг там продлят, ну, ничего страшного, перенесем. А если откроют, то мы, как говорится, вот, welcome, и готовы. Ну да, будете загрузки. Заброс... Да. Чтобы понимать препараты, какие нам нужны, да, там, для того, чтобы отработать, ну, и так далее. Ну, и вопрос... май, май, май месяц будет хорошо, конечно, сделать 7. Сразу перекрыть 2 месяца. 3 апреля-май. Да, да, да. Нет, а лучше 8, чтоб еще не недобор марта сделать. Ну да, да, да. Вот, поэтому, ну чё, так-то чё? Понятно, что что-то перестраивается, что-то это, ну, как бы надо активнее, веселее, в общем, двигаться. Ну да, мир такой раз на паузе весь, просто. Это да. Дай-ка я тебе покажу все. Ты, наверное, не вкупил пуг... всю радость. А? Мы, конечно, тут с прям вообще ковырялись всю неделю. очищали дом. Вот лесенка у меня на второй этаж. Там есть еще третий. Я себе на третий сделаю кабинет на это время. Короче, вот выходишь. Вот чтобы ты понимал, в радиусе 500 метров у меня никого вообще. То есть я тут один сейчас стою, одного дома. О, видишь, третий этаж вот у меня этот, мансардный. О, там у меня будет мой кабинет. Тут такие закаты прям, восходы, рассветы. Короче, вот смотри, вот я вышел, вот у меня калиточка, смотри. И вот я выхожу на свой пляж, а больше пляж а, а? Это чисто твой пляж. Чё говоришь? Не понял. Чис чисто твой говорю пляж. Да, да, да, чисто мой пляж. Ага. Вот. Ну, Короче, что? вот такие вот. дела. Туда коронавирус Блин, точно. Короче, -то... не придет. Все, сиди дома. Да, да, да, сижу дома. Да. Вот. Поэтому мы как-то, знаешь, когда началась вот эта вся заваруха, когда стало понятно, что нас там закроют, скорее всего, на месяц дома, да, что с детьми сидеть, сидеть, как бы непонятно. Ну, плюс он еще и подешевле, чем квартира выходит. Это тоже как бы плюс экономический. Да вот. Хотя вот я ездил в Москву, я бы не сказал, что там, знаешь, какие, что там какой-то геноцид идет. Люди тусуют, нормально. Да, их поменьше, но... Да. Это пока, потому что мало зараженных. Сейчас еще жесткие меры введут, если еще будут. Ну, слушай, ну, может быть. Вот вчера, короче, у меня в группе метаморазм, Фос. девчонка есть она работает по ну какой-то компании короче мировой и а. у них есть там в команде итальянцы там еще что-то вот нас с ними переписывалась переписку скидывала ну это прям вообще жопа короче говорит, прям все реально что показывают в новостях типа умирают сотнями типа каждый день поэтому да. сидите дома да. общем, такая... очень быстро распространилась угу. Так, что лучше выше... Ну, ты постепенно. Перескочил на онлайн. Сейчас онлайн подкачаешь. В принципе, можно вот по, ну, по пятницам созваниваться. По онлайну, там метрики какие-нибудь статистики делать. Да, да, да. Давай. Я, в общем, это тогда финмодель по онлайну плюс-минус накидаю. Да, давай, давай. Да. Сколько, там... Да. Сколько... сколько там ней, тогда сколько Во, там вообще. Сколько затрат. Сколько кто? Ну, сколько заявки у тебя стоит приблизительно? Почем ты продаешь? Ну вот эти вот метрики, если поймать, да, то да, да. да. Сколько менеджеру платить? Потому что сейчас это пока цифра с потолка вообще взята. Есть, типа давай столько. Ну, типа прикидаем продашь... модель. Ну я фиксированную ставку поставил сейчас. Ну типа вот столько и все. А и что так... хочу сделать им за... Позволяет система, знаешь, делать партнерские отчисления. И то есть, чтобы сразу же, да, то есть менеджер сделал продажу, клиент перечислил деньги, и у него сразу же на балансе капнули, ну, капнула своя зарплата, чтобы не было такого, что-то ему перечислять и так далее, чтобы сам, ну, как говорится, здесь э, вкусил вкус крови, как говорится, чтобы актив не продавал. Да. Ну, вот так вот. Короче, сейчас нужно сделать конверсионный эфир, э, поработать с трафиком и поработать со скриптами продаж. Вот. И все посчитать эту финмодель и как бы, заработать свой миллион здесь вот за этот месяц. Да. Плюс да. ко всему там, запустить э, курс для профессионалов, но мы там его запускаем в коллаборации там еще с ребятами. Вот, и э, да, вообще может получиться самостоятельная история. Что, мы, может быть, это выдохнем нормально? Значит ты готов уйти в онлайн надолго, да? Ну, готовлюсь, да. Морально готов, конечно. Ну, ну да, да. да. Ну огонь, что? Давай. Да. Давай. Давай. Да. В связи. Угу. Спасибо. Всё тебе. В своём, да, там. Если что-то надо посоветовать, там, или там отзыв какой-то написать, или еще что-то пиши, я всегда за. Я эти, еще сейчас, ну, мы готовим интенсив. Может, короче, тебя попрошу выйти на связь, в общем, в эфир. Да, -а -а, без проблем, ага. Скажешь там, покажешь все. Ну, эти, готов, покажу, что надо там сделать будет. Там...